Сегодня зашел в магазин Fix Price, взял вот такие ключи, вот такой шаблон контурный и вот такой замок-ограничитель на окно с ключом. Давайте все посмотрим, потом все примерим, все сделаем. То есть вот так вот выглядит это все мы попробуем его прикрепить не только на окно но еще и на лоджию у нас больше лоджия представляет опасность потому что дочь часто выходит на лоджию и мы бы хотели чтобы было закрыто все если этот замочек подойдет хорошо то мы купим несколько штук нам надо раз два может быть 3-4, ну, пять штучек. Стоимость их там сто рублей цена вопроса. Ну, как я понимаю, трос довольно-таки мощный. Они есть черного цвета, есть белого цвета. То есть, какой вам надо. Ну, это хлоровинилочка немножко короткая, но могли бы немножко подлиннее сделать. А так, в общем-то, все солидно. речики они еще так это будет значит уже закрыл поэтому вот вставилось вытаскивается вставилось поворачиваем глазок вытаскиваем все не выходит ну давайте потом посмотрим когда прикрепим что получится покажу так еще раз инструкцию кому надо сначала ключик посмотрим понимаю, 2. значит по ключам 2432 16 22 9 14 то есть получается от 9 до 32 а ну с двумя до да, ключами ну ладно Многофункциональный универсальный металлический захват, который сам подтягивается под форму размер болтов и гаек. Вот такая вот картиночка. Так, лечит от этого. Немножко люфтит. Не хотелось бы, чтобы так люфтило. Ну да ладно. Да, люфтит, конечно, больше, чем надо. Но рукоятка ничего приятно, Аккуратно. Вот здесь такие гладкие края, а здесь немножко шершавые. Тоже дня так, посмотрим как это будет второй ключик здесь тоже люфт есть и маленький самый но вот они удобны тем что можно круглая круглое, не шестигранники а кругло крутить зажимаешь и крутишь и крутишь они не прокручиваются за счет заусенец вот этих. заусенец и в общем-то, ничего так пойдут. Вот этот вот не люфтит. Да, то есть, если брать в магазине, лучше, конечно, вскрыть коробочку. Ну, кстати, можно попробовать посильнее расклепать, хотя даст это ток или нет. Наверное, все-таки расширит, а расстояние это все равно не уменьшится. Ладно. Но этот тоже более менее качественный и ему цена по моему 250 рублей посмотрим шаблон контурный незаменимый помощник в строительстве и ремонте 12 сантиметров весь он 14 с половиной 45 миллиметров здесь 100 миллиметров 127 вот таким образом откладываем и вырезаем так <бит> ага, да вот, двигается прикольно самого края, ну вот так и вот двигаем, чик, ну да, здесь не ровно, желательно что-то круглое, так, а что же получается? А, ну вот так тогда, да, согласен. Ну, вот такой рисунок попробуем что-нибудь вырежем приложим все как положено ну вот пока такая распаковочка здесь скорее всего сантиметры здесь ну два с половиной похоже на дюйм скорее всего дюймы Я вот не знаю, важно это или нет, чтобы все было гладенько и аккуратненько. Здесь немножко шершавенько. То есть я бы немножко чем-то провел. Ну, я не знаю, насколько это важно. Важно, наверное, вот чтобы вот в этом месте плотно подходило. Либо вот в этом. Оп! стороной подъезжать разницы нет хоть это хоть той а ну вот видите то есть вот и кашка здесь сверху получится если так доезжать ну, либо наоборот вот так да все посмотрим как это будет работать свое мнение обязательно расскажу если то нам понравится то заслужена будет вот такая наклеечка эта наклеечка дается у нас на канале тому предмету или тому девайсу который нам нравится и который мы рекомендуем то есть сейчас пока проверяем и потом решим на этом все вот такое зеркало есть тоже там же продается вот с таким креплением оно у нас уже было Но мы вот решили его сделать а единственное что я сделал я вытащил второе зеркало оно увеличивающее мне оно не нужно я использую только одно мне надо он на рабочем столе вот так стоит ну, к столу прикрепленный и я на телевизор направляю его вот такая фигня мне очень нравится но только когда с двумя зеркалами она очень тяжелое я вот это вот кольцо снял вытащил зеркало его ну, просто бросил оно мне не нужно увеличивающее Обычное я оставил и вот на такую вот штуку она сажается то есть это 200... двух скотч вот таким образом защелкивается Крепление очень хорошее. Держит хорошо. Кстати, можно делать, чтобы вот так было. А можно вот здесь вот снять, перевернуть, и будет уже вот так вот висеть. То есть как вам хотите. Вот так вот. Итак, подведем итоги. Несколько дней я попользовался приборами приобретенными в магазине и сделал выводы. Начнем, наверное, все-таки с ключей. То есть, ну, ключи как бы... Если по пятибалльной системе судить, то они, конечно, на троечку твердую. Мне не понравилось, что, допустим, эта ручка вот так вот ползает, особенно у этого ключа. Мне не понравился вот этот люфт. Ну, он практически никак не влияет на кручение гаек или болтов. Но тем не менее, вот люфт есть люфт. Еще обратил такую особенность. Обратите внимание, ключ изогнут. Я, к сожалению, не понял, в какой момент он изогнулся. То ли он был с самого начала изогнут. Но ключ кривой. А это говорит о том, что он и дальше будет гнуться. Ну и ручка здесь вот так вот ползает. Вы ее можете ставить в любом из положений. Вот такая вот штука. Здесь тоже люфтит, Но работать можно. Поэтому говорю, здесь что-то туго стало. Вот, кстати, безлюфтовое единственное место. А здесь все не очень. Поэтому ключи только троечка. Понятно, что они будут останутся в нашем доме. Мы ими будем пользоваться, но испытывать удовольствие, конечно, не будем. И поэтому наклеечки не заслуживает. включаем решили теперь переходим как назвать это измеритель до да? шаблон для переноса чертежей ну вот давайте попробуем посмотрим как это делается то есть мы берем отмерили мы где труба у нас стоит я рекомендую делать все-таки чертить не на как сказать не на самом материале допустим кафель там или еще что- то а именно на картоне бумаги для того чтобы с бумаги гораздо легче переносить объясню почему когда мы рисуем наши рисовалка у нас не рисует. увидите все шевелится то все это получается оп хотя вот этот болт зажат со всей силы и вроде как и здесь прижимаешь ну это конечно не дело нет это это даже но ну, это улучшает как бы можно использовать но однозначно не хороший. поэтому не знаю, наверное, на два с половиной балла не больше. И потом вот вырежем, вырежем на этом, из бумаги, подсунем, если подойдет, ну либо наоборот, да? То есть, вот как вырежем, вот это сюда, вот сюда. сюда, это вылезает да что тут, наоборот, вот это вырезаем. И подставляем. Ну, я говорю, двоечка, не больше. И еще какое замечание к этому прибору. Он должен быть гораздо шире. Чем он шире, тем больше конфигурация, допустим, может быть здесь так или так. То есть он должен быть большим. И самое главное, чтобы не ходить. Единственное, что я, скорее всего, сделаю, я его разберу с обоих сторон и не, не знаю там прокладочки положу чтобы здесь двигалось не так должно быть с усилием то есть мы должны там прямо так вот двигать еле-еле-еле-еле для того чтобы я потом провел и все должно остаться а не так что я провел и все упало двоечка наклеечки как обычно не заслуживает но своих денег он может быть стоит до да, 100 рублей там или 149 рублей ничего все до свидания и теперь мы придем к нашему к нашим замкам которые мы расположили на лоджии можно их располагать на пластиковые стекла, ой, на пластиковые окна. Наверное, на любые окна, да? Для того, чтобы они не слишком сильно распахивались. А мы их закрепили на лоджию, потому что у нас дочь может одна выходить на, на лоджию и может сама открывать окна. Мы закрепили на двух окнах, Остальные окна ну, я заблокировал, они не открываются. То есть открываются только две распашные створки. Вот, а, вот честно говорю, вот это устройство мне понравилось. То есть 200 рублей отдал, и, а, ну отдал я 400 рублей, 199. Каждое купил за на, два окна закрепил прям вот вот это вот заслуживает нашу наклеечку И я это могу рекомендовать смело еще такой случай произошел когда покупал на фикс прайсе женщина на кассе говорит, посмотрела кассир повертела в руках о это у нас продается надо говорит купить обязательно она даже не знала для чего и она даже не знала что у них это продается Ну я говорю что я испытал установил себе с удовольствием все симпатично ну по крайней мере на свои деньги я найду аналог на алиэкспресс если у вас фикс прайсе этого нету вы можете купить это на алиэкспресс у меня есть видео о том как быстро искать на алиэкспресс посмотрите это достаточно либо взять фотографию устройства которую, или предмета, которые вы хотите обрести, и в приложении начать искать по изображению. Быстренько находит и можете купить. Поэтому еще раз повторяю, это заслуживает моей рекомендации. Все. Всем спасибо. Если видео понравилось, ставьте лайки. Не понравилось, ставьте дизлайки. Всем пока.